Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это Сталкер Чистое Небо. А, продолжаем, значит, мы с вами проходить. Сегодня у нас серия, серия... А, мы пойдем, короче, с вами на депо. Вот, чувствую, будет жарко, жарко будет. А, также жарко, как у меня а, за окном. Вот. А, и, и, и, и, и для начала, короче, у нас тут, по-моему, наступают на... А хотя не наступают, смотри. Я думал они наступают на концлагерь, а они не наступают на концлагерь. Окей, ладно, ладно. Их где, их дело. Я еще раз, короче, здесь сейчас пройдусь. Вот, а, постой, тихо, тихо, тихо, тихо. Посмотрю, короче, может здесь еще есть, так сказать, артефакты. В комментах вы написали, что э, винтовку, которую я... Хоть, э, дум, думал... Думал покупать... В смысле? А, смотри, все-таки идут, смотри, все-таки бегут. А, стоянка, которая... Тьфу, стоянку. А, винтовку, которую я хотел купить... Думал купить. Вы сказали, что ее все равно найду. смысла ее покупать не надо. Вот. Так что... Так что, думаю... Это Вот их, не бляха. Бляха. Вот, да, вот не дождались, приехал. Сейчас я там всех разнесу. Сейчас я там всех нахер разнесу. За камешек спрячусь здесь. Так, это... Ага. Падлы. Это вам. Это вам. За Джо, И еще. Так? Радар свистнул. Где-то? пропешник сейчас обычный. О, хорошо бинты. А в смысле нет? Окей. Окей, так, бинты... Ой, эти не надо мне. Аптечки uh -huh. я заберу. У меня отечек нет. Это, yeah. кстати, можно расчехлить. Зачем-то взял. Патрончики, консервы, водка, граната. Хорош, Хороший комплект так окей чё получается ждем своих? лих опять их ждать и хрен сколько и хрен знает сколько они их ждать или сколько они придут поэтому у меня есть такая погоди-ка вроде идут да ну-ка Есть. Мы закрепились на свалке. Кто не понял, повторяю. Путь на свалку открыт. Дань за вход отменяется. Все теперь, теперь последний рывок. Пора нагрелуть в самое ихнее логово. Показать бандюкам Кузькину. Смотри, смотри, смотри, идут. Опять идут. Сколько можно-то? Так, сколько у вас человек? Один? Один? Слушайте. А чё один? Чего? А один... Мы ч ⁇ будем вдвоем? Блях, вот эти вот смотри, двигаются на готове. Так, ладно. Я иду, короче, пофиг. Я пошел, короче. Будь что будет, я пошел, короче, на депо. Иначе мы здесь с вами проведем хрен знает сколько времени. Окей. Так, а этого я расчехал? Нет. Бляха, гранату... тут... Я пойду, короче, по, по, по этой траектории. Глядишь, э, короче, они мне встретятся на пути, я их перебью. Идем вот такими перебежечками. Хотя.. Вот они там топчатся что-то на месте, да? Хотя вот в принципе смысл с ними воевать. Опять я убью целую серию на то, что воевать вот с этими говнюками. Они... А, они вон там уходят, короче, туда-сюда, у костра. Ладно. Бляха, как жалко, что он один там, э -э сталкер. Тихо-тихо-тихо-тихо, ныкайся, ныкайся, пацаны. где вы там заныкались так, Готов? Ага, ага, вон он Готов Подло попал! Готов Так, что все зачистил, да? Отлично! Хорошо, хоть светает, хоть на депо будем не в потемках, короче, нападать. Леха вон там еще ходит. Так. С какой стороны бы подойти? В принципе, нет разницы. С какой стороны подходить, поэтому давайте вот Так. Так, на вышке. На вышке никого. Кого а он там стреляет? Блях, вот здесь где-то. Не вижу. Это там, что ли? Так, окей, отлично. Окей. Фонарик, я думаю, пофиг. Хотя, хотя фиг знает. Никого не вижу. Двенадцать челов. Нам нужно убить, как минимум, 12 челов. В смысле, закрыто, что ли? А, бляха. Где там? Слышал? Я слышал твой вдох. Хренов... <свyt> <свyt> Готов. Так. А уже семеро, смотри. А -а, а. а тем пофиг, они стоят, короче, спиной ко мне. Если я проберусь на территорию, я хоть буду в небольшом укрытии. Под шансончик, как я и говорил. Так, минус 2. А, и главное, смотри, не изменилось число противника. Тихо, тихо, тихо. Падло где-то сверху. Опа, опа, опа, рядом, прям, прям, прям, прям, прям рядом, прям перед лицом у меня. Отлично. Трое. Как минимум трое. Так, те... тем пофиг. Те глухие. Как минимум трое осталось. Я прям... Прям, жа прям жажду когда мы сейчас это выполним, короче, и, и, и, и получим награду, броньку. Если честно, я думаю, будет пожарче как-то. Так, я думаю, наверное, внутри. Двое. Я забегу сейчас... Аккуратно, тихо аккуратно по углам смотрим Зачи... зачистить углы ой они тоже кабанятину херачат так. и хоть одна тварь где-то болтают может они здесь я не забанят за эту за, за эту музыку, за этот трек. Я нашел источник звука, мать его. А, не сломать, да? Эй? Эй? Ладно. Отлично. Так, он вам почему-то про гранату крикнул опять. ха <ж eighth>. Собака. <смех> <смех> <смех> опять про гранату. А а <смех> <squeeze> Кто о чем обшивая баня <смех> <смех> <смех> Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Куда ты там кидаешь-то, падла? Где ты? Мне б тебя найти. Мне б тебя найти. Ищу тебя. Ай-яй-яй. Зря, конечно, это сделал сейчас. А трое еще. В смысле? Оттуда? Опа, опа, опа. Напад. Опа. Подкрепление что ли? Тихо, тихо, тихо. Они вошли, они вошли. Опа! А наверху ты как-то оказался. Я ж тут всех зачистил, а нет? Там где-то подкрепление шло. Вон они. А еще вон где. Так мне надо подкрепление, короче, уничтожить, чтобы они даже не зашли сюда. Леха, опасно у меня будет. Зад открыт. Ну да. где подкрепление? Стоят на месте, по пад... Ладно, окей, пускай стоят. Как придут, так и уйдут, короче. Отлично, бинты ла -а -а -а -а -а -а -а. Понятно? Сверху, и где ты? А. Большое где тебе человеческое спасибо. Будешь зону. где неподалеку. Милости просим на нашу базу. Полным разгромом банджуков. Все, никаких больше откатов и пошли не за право прохода. Победа его с ребята! Отлично, друзья, отлично! Мы захватили депо. Мы захватили депо. Так. Чем мне надо своих ждать? Нет? Сталкеры. Наверное, как обычно, до своих ждать. Так, ладно. Ну давай пока, пока ждем, короче, мы с вами по по по-поисследуем по депошку. Так, а принести предмет, погоди, принести, получить награду, получить награду, это Ага, а, получить награду Ага. А. Вот это, наверное, за за, за за за за за за за за эту за депо. Надо будет вер, вернуться и забрать, короче. Я надеюсь, это броня. Я надеюсь, я все правильно сделал. Мы получим броню. Так, это забери, а это я сделаю. По-моему, здесь где-то еще, да, труп? А нет. Там еще выше. Так, давай, короче, здесь сейчас поверху пройдем, и потом будем низ осмотреть. Тихо. Лагерь Логер в ложбинке. Это где? Ты а, где? а это своб... Это свобода, и бать. Ладно, ребят, ребят, мне пока не до Мне пока не даваться Я тут делом занят. Так, okay. руки. Ты что Мы тут Здесь ни черта нет. Провалено, короче. Лагерь в, в ложбинке провален. Да и хрен с ним. У меня тут, у меня тут свои дела, свои счеты. Эти чуваки тут что-то стоят. Ждут, наверное. Ждут, наверное, подходящего момента. выжидают либо наступать будут ночь. как вариант, либо просто баг, либо они там забаговались. Так, окей, погнали, короче, по по низу я думаю, здесь побольше вкусностей всяких снизу будет. Мне почему-то показывает еще один чел здесь, Хз. Какой-то бункер. О, -о, -о, -о. так начинает звезда светящий артефакт, способный генерировать локальное поле, частично компенсирующие действие гравитации. А -а -а. Пример, будучи помещенным не, не вдалеке от рюкзака, способен облегчить массу последнего. Широко применяется талкером наряду со схожим... Подействием артекантера... Бандиты опять наводнили свалку. Хрен их знает, откуда они взялись. Только теперь их там как собак нерезанных. Соблюдать осторожность. Всем соблюдать осторожность. А ну давай, давай! <щённые Foreign Man> тихо, тихо, тихо. Вот это да. Эээ! -э Эй, а где оружие-то мое? Твою мать, а где оружие-то? Ёбти мать, мое. Как так-то? Нечисто, мляха. Твою мать. Ну а, а, а, а, а что делать-то? Надо бежать, короче О, оружие появилось Бляха, сколько их Откуда вы здесь взялись? Теперь Её втилать Уйди нахер Бляха, граната Ну две <связывая> <связывая> что? <связывая> что? Что за дичь, бляха? Откуда они здесь взялись? А, это тены? Какие хитрые, бляха это те, которые ждали. Какие, мать его, хитрые-то, бляха. Дождались, значит, пока я э, отвлекся на артефакт. Да ёпте мать! Ищи, ищи, Вот это выручил. При случае забеги к нам на базу. Отблагодарим, как полагается. Еще что ли? Неплохо. В смысле? Ну-ка, Ливер, вылези, бляха. Да где ты, ее мать? Я тебя не знаю, не вижу. Падла. Падла. Кюра у него ствол. Так мне бинты теперь нужны. Так, это я заберу. Батоном с этим можно подлечиться. Вот этим, вот этим вот всем. И батоном, и вот этим всем. Где хоть один бинт -то? Мне, в принципе сейчас пока не надо но потом нужно будет так а это что а это я у меня столько артефактов которые надо можно продать я кстати это счета внутри не все смотрел а вот эти ко мне идут или нет или они там просто стоят стоят где-то. Ладно, погнали. Хера так просто, да? Вот я в шоке. Барыга. А это вот сейчас только что, наверное, Барыгу убил. И почему туда нельзя залезть, а? Там по любому какой-то лук у него есть. Че? Центральный распределитель. Так ладно, давай по этой стороне сейчас пройдемся. есть что а здесь спальные места И... так ладно здесь ничего нет а я бы смотри сюда с этой стороны не попал здесь вон, эти, ворота закрыта А ч все пусто-то? Не стой под стрелой. Это открывается? Нет? Ничего не открывается. Движки всякие. Здесь, смотри, снизу. Рояль. Неплохо. Или это P1? Альян. Вчера себе бильярд, нифига! Мажорики, пти мать! Вагоны, походу, закрыты, хотя можно с той стороны, с другой стороны посмотреть. Так, здесь у нас ничего, здесь у нас пусто. Я с другой стороны вот эти вагоны, вот эти вагоны осмотрю. Да, точно. Кера. Кера у них здесь. А здесь, наверное, главный. Ух ты! Сколько консерв а почему нельзя взять-то? Здесь, наверное, главный был. Телек Интересно, телеки-то у них работают, нет? Так, вот здесь я еще не заходил Хорошечно Так, и что, я жду своих, нет? Или не надо? Или они не придут? Свои-то ли мне все отправляться короче за этой за наградой что такое их сервис их так ну ладно окей Пойдем тогда за награды, чё? Я думаю, да. А, ну это вот сия. Показан. Окей, хорошо. почему он, походу один. Хотя навряд. На радаре показан один. Так, я просто проверю. Да, все. Он просто был один. Его оставили на шухере, короче. Все. Двигаемся, короче, за наградой. Также пойдем. Это что? Баррикады. Что за баррикады? Странно. Так, ладно. А, пойдем также, наверное. Так, а, мне надо выбрать предмет нет нет так и а принципе нет на болото вот это нарекат они ко мне куда-то берут Дохнет. так хорошо с обоим это троих положил бляха готов отлично а ну конечно положил бронему... бронебойными стреляю баррикады это наверное скорее всего где вот эти вот это Бань... а хотя фиг знает Ладно, для дробовика я не буду брать ничего. Бинты, бинты, если будут, то бинты, да. Бинты я буду брать. Так. Но сейчас мне надо, короче, за этой. За награды, Потому что я думаю, что это броня. И по вашим комментариям... Яха. И по вашим комментариям вы писали, что броню должны дать. Поэтому подмога. Так, есть у меня там? Хорошо. Ну и как раз можно, короче, попродавать будет эти э, артефакты, которые мне не нужны. Хотя бы денежку... поимить Здорово, тебе. народ. Здорово. Так, у вас тут ну, что-нибудь появилось? Что нет, расскажешь? Нет, ничего не появилось. Привет, брат. Здорово. Так, э, куда мне можешь? На ТП, на ТП, на ТП. АТП, АТП, АТП, а где АТП? АТП, 800 рублей. В смысле? Как так-то? Ладно, потом. Так, АТП, АТП, 800 рублей, хорошо. Да, у них скидочки, видать, короче, для своих. Вот. Поэтому подешевле. Неплохо, нормально. В прошлый раз я сколько? Тысячу заплатил, да? Тут на 200 рублей дешевле. Нормально. 200 рублей на водочку. потому что Патронов на 200 рублей не купишь. Слишком дорого. Бинты тоже, наверное, скорее всего, нет. А вот... Не понял, то где... А в смысле, а почему я здесь? Я же написал АТП. Леха. Так, ладно, получить награду АТП, АТП, АТП. Вон, хрен нахрен с ними. Добегу. Чуть странно, я вроде АТП нажал, нет? Или я промахнулся? Ладно, оружие можно убрать. Здесь, в принципе, поспокойней. Так, вот здесь какие-то, по-моему, ништяки должны быть. Отлично, колбаса. Так. Отсюда заберем дроп. Ну, не дроп, а для... Дробаша. Для чейзера нашего. Пульки. Леха, выдохся. Погодка портится. Дождина, наверное, начнется. Так. Здорово, Народ. Вы хотя Боже бы не знаю, тебя. там, в эту, подвогу мне в депо кого-нибудь, короче, прислали бы, чтобы захватить-то. А то... Один-то я там не, не удержу. Что могу так, предложить? А что для меня есть? Кабинезон Сева. Отлично, детектор Велис, пузырь еще и 11700, не ты, гаси. Приятно ну, иметь с... дело с честным сталкером. Ну, беси. Ну-ка, производимый а в одном из киевских оборонных НИ представляет отличную альтернативу к амбинезонам сталкеров, изготовленных в кустарных условиях. Встроенный бронежилет способен остановить только пистолетную пулю. Однако система защитных от аномалий воздействий по праву считается непревзойденной. из возможности самостоятельной модернизации двух встроенных контейнеров для артефактов, многие по опытные сталкеры дают предпочтение именно этой модели. Зашибись! Зашибись, так, погоди, артефакты я уберу. Зашибись. Отлично. Отлично! Вот теперь, вот теперь моя душника довольна. Выбирай, так. сталкер, что тебе нужно? Так, погоди. Встроенные, ага. <клес> а, вес. Так, опа. Вот это что? Радиация минус 6. Ништяк. Радиация минус 6. Блеха, вот это плюс 20 кровотечения Тоже ставим. Так, вот это я продам. Вот эти два я продам. Это что, максимальный вес 20, максимальный вес 10. Вот это я продам, а вот это я оставлю на всякий пожарный. Все отлично. Есть что-то на Все продажу? Все отлично, так. Если торговать. не нашел, да, у меня искал, извиняй. Есть. У него еще и бесконечный, короче, запас. Так, короче, вот это продаем. Раз, два. Так, ожог. Продаем, три. 20 килограмм оставляем. А, вот это продаем это радиация минус два тоже продаем так а и вылез один продаем нафиг он нам нужен да так вот этот еще а, продаем Пистолет я в прошлой серии его не продал хотел но не продал так окей все отлично все хорошо торговать сейчас можно в принципе две а нет у меня по-моему есть в этом да Поэтому я не буду. Так, ну, бляха, не знаю. Вы говорите найду? Ладно, не буду пока. В принципе все. Где okay, пока тратить? А ну. -ка. Выбирай, сталкер, что тебе нужно. Патроны-то есть? Патроны есть. 1250. Опа, 35, половиной кос... 35 косарей. Хорошо. Хорошо просто. Да все забираем. Да все патроны забираем. Все отлично. Сейчас еще, короче, ее прокачаем, вообще будет ништяк. Что-то починить требуется. Да, да, да, да. Так, его улучшить не надо, мне, мне вот это улучшить надо, в любом случае. Так, пистолет мне... Решил а, улучшить что? Надо. Или поломку исправить? А, ее не, модерни... не модернизировать, что ли? Чем тебе помочь? Окей, ладно. Это починим сейчас все. А, комбинезон еще продам. Есть что-то на Комб... продажу? Да, я же забыл комбинезон. У меня. Все отлично. Теперь. Теперь свою нычку. Нычку, так, э, бинты Окей, так, это тут Минус да. Так это я тоже Заберу, так, вот Гранаты Оставляю, это все и так Так, так, так, все отлично Все отлично, все ништяк, окей Ладно, друзья, у меня видос, короче, подошел к концу в следующей серии мы, значится Значится, в следующей серии мы с вами э, э, Отправляем Идете. Вот так вот прям, прям жестко Так, следующая серия значится мы с вами отправимся Так, ну да, по смотрели, очистили, да. да? Ну, отправимся, короче, по сюжетке Получить у диггеров информацию о Круке Да? Вот Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте Подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями С вами был Валерий всем